Итак, мой перекур, видимо, затянулся на сутки, но для вас прошло всего ничего. Остановились мы где-то вот на этом месте, да? Туда этот придурочный наш пошел. И вот мы продолжаем эту историю нелегкую о двух братьях-акробатиях. Откуда ты мне это говоришь вообще? Какое Что? яйцо? Какое При яйцо? Причем тут вообще яйцо? Вовремя о чем ты? Он все конец Господи, времени. он ненормальный. Дверь. Чего? Дверь заперта. Мой пропуск аннулировали. Ты За ручку дергать не пробовал? Не помогло. Отойди. А ну давай я. я. Открою. Смотри, короче, вот эта херня она для умных. Там кнопки жать надо. А мы с тобой в семье, в общем, по-другому действуем. Мы вот так, дай. Сейчас, вот так. Смотри. Ить! Вот как профессионал нажатия кнопок действует. еще идут. Да ладно, мы их сейчас всех перестреляем. У меня пистолет есть. Что прятаться? Они идут сюда. Ну ты горлом, блин, знает дорогу в Мордор. Ну? Я теперь понимаю, почему тебе пропуск аннулировали. Ты вот так вот по рабочему месту и шастал, да? Ты пытался заставить тебя меня выслушать, в пушку мне под нос? Ты пытался меня заставить, да? Это общепринятый жест означает заткнись и слушай. Как всегда безупречная логика. Это у нас так в семье принято? Или тебя так на острове научили? Это уборщики не сы, идем этот Чу вообще все может посмотрите где он шарится вообще тут оказался ты нашел о чем как прилетел из Бангкока не И знаешь вас где вас брат вас последние вас 20 лет тобой, За мной. я между прочим да знаю ты... вот эти все ваши приключения что такое Никак... у мужик дальний выруби придется, туда. Придется. придется тут пыльно нет тут никого Слышал? Пронесло, дружище. Летим со мной в Бангкок. Летим со мной. Или ты теперь боишься на самолетах летать? Блин, при нём, видно, ты что он дергает. Ты мне друга ты только ты что загубил. Тут не было. За шесть лет произошло очень много. И это тебя оправдывает? Это гораздо важнее нас обоих. Да? А мне вот как-то своя жопа к телу ближе. Хотят, его это не волнует, он Слушай, тоже фанатик. Я меньше всего хотел впутывать в это дело тебя. Я. Вот Пусть... написал бы мне письмо, не прилетай. Ага. Я бы не полетел на кнопки жать. Слышь? Брат, два, блин. Рукожопой, не может лестницу прислонить. Ну, послал бог, брата. Почему я вообще за ним иду? Мне кажется, что я вот в этих делах более подкованный. Меня жизнь как бы уже побила. А этому только пропуск конрулировали и все, он человек в печали. Будет усиливаться. Нужно устранить его, пока не поздно. И как Рак. ты это собираешься сделать? Вот, вот как ты с пистолетом? До машины. О, ты с непреодолимая дверь. А у нас в семье главный по дверям я. Слушай, а вот если я ее не открою, мы дальше не пойдем? Блин, поэтому этому горлому прям видно, что он сам не пойдет. Че ты дергаешься? Там нет никого. Там все нормально, смотри. Мужики, мы здесь, я вашего дебильного поймал. Может меня это того, отпустите, если я его сдам. Он стоит в стенку смотрит. Это у тебя талант вышибать двери. я тебя научу, смотри такой, разбежался, опа. Вил? а там мужик внутри. А это кто, лаборант? Не, Мы не стреляем. буду стрелять, меня потом... Да, я Используйте мышь-2 для прицеливания. Спасибо, я умею. А давай подождем, пока у него патроны кончатся. О, он мои патроны тратит. Извините. Господи, ты этого не видел. Не да он не прячется, подойдите ближе. Огонь. Тогда, блин, нас Твою не дает мне хэдшот сделать. Перестрелка Лесли Ты где? <смех> ну, извини, парень, если тебя жизнь ничему не научила, тут прям видно было, кто победит. Друг у тебя, так понимаю, тоже из ДЦПшников. Но в шлеме. Эй! Вот это вам команда из Таиланда. Это, это я понимаю. Стой, ты что, все патроны потратил? Надо было раньше его гасить. Что тут лежит? Это ни в какие ворота. Вообще ни в какие. Но Ребята, где Пистолет-пулемет? Это хорошо. Выводить, это Чтобы пиво. сменить оружие, ну разберемся. А Это тебе вышипать не надо? Совсем У -у. фигово. Вот это... Я а понял, я почему ты не умеешь их фигово. открывать. У тебя все раньше сами открывались. Тихо, стой, тут можно... Он опускается. Непреодолимая фигово. дверь. Кто Сколько опускается? Можно. Опять прятаться? Ну же, ну же, ты ты раньше сказать не мог, они что представители власти? Я думал, это террористы захватили здание. Ты кто такой? Ты че сюда пришел? Ты где вообще? А у тебя патроны закончились. И у меня закончились. Два дебила это сила. Ты походу Что это было? Походу, он встретил достойного противника. Время снова взбрыкнуло. Я пистолет не хочу не поднять. Время. Что у нас патроны ты лишние? Ты слышал? Они знают, кто мы. Они конечно знают, мы будем здесь. Должна быть им нужна машина. Ну, пускай забирают у нас Алекс... много. Пускай Куда мою берут. Там... Я вижу этот пистолет. Я его вижу. Я его вижу. Я его вижу. Вон он упал. Не? Лежит. Лежит, мигает. Ну ладно. Да нахрена нам на второй этаж есть. Дебил. Сюда. Ну ладно, написано exit. Но почему мне надо верить? Я, мне кажется, что выход там. Я учился здесь. Я знаю короткую дорогу... Записки. Вот мы нарвались на часть, так сказать, два. Берг. А я, кстати, помню их надо снизу читать. Я, я вспомнил с прошлого раза. Ух, нифига себе понаписывали. Ну ладно. Ну ладно. Господи, а как неудобно? Это же надо будет туда-сюда их мотать. Чего? А, это подожди, это все одно и то же. Сейчас мы тут будем... Прям все про пикеты прочитаем. Значит, Берг. Глянь, что у меня есть. Я искал среди митингующих людей появление или по повлиятельнее, через кого можно... По я искал митингующих людей повлиятельнее, через кого можно повлиять. Это тавтология. Ну ладно, студенту простительно, на остальных. Та еще лотерея, но у них, конечно, никакого официального сайта с именами и должностями нет. Но на листовке обнаружился адресок электронной почты одной девушки, так что я заглянул в ее ящик. Гениально. Отличная, кстати, возможность проложить мои богатые таланты с использованием, э, про, используя, провести время, э, эти интереснейшие люди не так уж сильно мне наскучили. Это про кого ты? Это кто вообще Берг Луям? Ладно, похоже, за главную у них вот это, Эми Феррера. вот я не понял, он про сейчас про митингующих говорит или про... А, про митингующих, он же искал их людей. Настоящей субординации у них нет, но похоже, что координирует и все решает она. Слушайте, мне бы к ней обратиться. Если за кого ей хвататься, чтобы раскрутить дело, то за нее. Я бы за нее схватился. Мне бы фотографии ее. У нее есть семья, и это несколько удручает. Вот тебе готовая точка давления. Ага, мы решили на нее, значит, надавить. Чтобы они митинги свои прекратили Вот мне тоже кажется, нахрена людям эта библиотека Погляди письмо, там есть еще Кое-какие имена и данные Пригодятся, чтобы при... приструнить этот курятник Блин, ребята, я, наверное, ближе к монитору сяду Потому что я очень плохо вижу, что там написано Ладно, злодей, действуй Готовься, Ну не знаю, чем там занимаются Настоящие матчи перед началом Тайной незаконной полувоенной операции Качаются? Занимаются армрестлингом? Жмут друг другу э -э Мажут друг другу рожи камуфляжной краской? Или как? Нет, они щеки друг другу пудрят спецназовцы, потом перед зеркалом встали, посмотрели, обосрались. Рад был поболтать, Чарли. Ну, слова изливался это немало, скажем так. Вот мне интересно, а мне действительно все это надо читать? Или нет? Вы мне напишите в комментариях, ребята. А то как бы битую часть игры я стою и смотрю в диваны. Но тем не менее, ответ вот этому человеку, от, даже скорее не ответ, а то, что ему написали до. Вот пара вещей, которые надо утрясти до пикета. Осталось всего пару дней, а у нас еще конь не валялся. У них тоже. Я наблюдал пикет. Там сплошная алкашня. Так что с подготовкой придется резко ускориться. Если никто не против, координировать буду я. И никто не против. Ты же в письме пишешь, кто против будет. Если мы не соберемся и не станем носиться, как безму... Безму... безголовые цыплята, они не носятся, они лежат безголовые цыплята, то провалим все дело. Если кто-то еще хочет быть координатором, дайте знать. А у вас типа кто хочет, тот и координатор. Поэтому он пьяные люди на газонах и спят. Подготовка к пикету. Купить бухла, напиться, уснуть. Лежачий пикет у нас. Плакаты-знаки. У Риты и Томми есть материалы, но дальше дело пока не пошло. А материалы, видимо, на Википедии лежат, а дальше дело пока не пошло. Раз материалы у вас, то и за плакаты, плакаты за вами. У нас краски нету. Материалы у нас. Пусть... Или краска это в смысле материалы, а вы типа придумайте еще писать. Как бы за легализацию? Или мы тут не за то бастуем? Бастуем. Пусть будут большие и яркие, только без ругательств, чтобы можно было по ТВ показать. Там зеленые листочки будут нарисованы и время, в которое моего брата блин, пропуск отобрали. Наделайте побольше, будем раздавать. Да я видел вас там сплошные коробки с плакатами, ни одного человека нет с плакатом. Плакатов много не бывает. То есть на молокалатуру потом сдать решил, у тебя вторая как бы подоплека этого всего. Первая помощь, но если кто-то напьется, это я сразу увидел. Там я как бы пытался оказать, но люди не то чтобы нуждаются. Они как бы сказали, помощь не нужна. Говорит, первая помощь утром за пивом. Нам понадобится какая-то медпомощь на тот случай, если что-нибудь пойдет не так. Если что-нибудь пойдет не так, в смысле? У вас же мирный пикет, у вас же демонстрация. Или если вы напьетесь, и друг друга рожи чистить начнете. Эй, ты у нас будущий врач, доверяю это дело тебе. Слушай, а я будущий космонавт. Ну, можно я в космос за вас полечу, если вдруг добьетесь? Я как бы в Таиланде проходил специальную подготовку, я умею лежать на кнопки и летать в космос. Я как бы ни разу не делал, но умею. Найди себе пару помощников. Не обязательно врачей, я так понимаю. Да, и знать, если все откажутся. Я их пристыжу. Ну, у меня тут пару вон, друзей спят, они не откажутся. Они как бы и не согласятся, и не откажутся. Я воспринимаю молчание как знак согласия. По-моему, все, остало... По все необходимое у нас осталось еще с прошлого раза. Но если вдруг что-нибудь... А, то есть вы этот пикет не первый раз затеваете, и пойм... ты как бы прогнозируешь, что вам скорая помощь понадобится. Но если вдруг что-нибудь понадобится, есть еще примерно 300 долларов. Это Пу! вагон, бухла, и все. И битингуем до послезавтра. И на врача сэкономить можно. Как бы шлифануть, и все. И давайте позаботимся, чтобы нам хватило бутылок с водой на раздачу. На утро, я бы сказал. Хотя с 300-тами долларами. Пресс-релиз. Этим я займусь сама. Завтра разошлю черновик, и, вы, и мы его обсудим. А, Джордан, я знаю, у тебя есть связи в прессе. Если найдется время, замолви пару слов, добавь перчинку, чтобы привлечь побольше внимания, было бы здорово. Давайте скажем, что они там кошек насилуют. В этой, в аптеке. Все любят кошек, все не любят, когда издеваются на животными в библиотеке. Пока что до нас никому нет дела. О, давайте скажем, что они там фармацевтическую лабораторию строят, на обезьянках будут опыты проводить. Сразу прессу привлечем. Я не знаю, что... Я, я знаю, что все изменится, когда дойдет до дела. Но мне бы хотелось, чтобы мы попали в редакционные планы. Ну-ну-ну-ну-ну. No, no, no, no, no. Плакаты мы уже обсуждали. С этим мы почти управились. И на улице, в соцсетях их уже полно. Плакатов просто коробки лежат. Людей нету, желающих пробовать как бы пользоваться. Правда, еще нужно расклеить их на... за пределами университета. А вы знаете, как бы игра меня не пускает за пределы университета, это не обязательно. Сегодня я еду в Порт Данелли, так что этот район можно сейчас считать окучен. Слушайте, а вы не хотите их заодно и в церковь свою привлечь? Че уж там. Пускай деньги скидывают. Если кто хочет, ну, там, на 400 долларов можно два пикета уже устроить. Если кто хочет проехаться по Риверпорту и расклеить еще, дайте знать. Вот я скажу вам в этом, как бы, монархи платят больше, чем 400 долларов. Я лучше им помогать буду. Мое дело, как бы, братское, на кнопке жать. Университет. В деканате не должны поднять шума. Если будем слишком часто наступать им на ноги, придется воевать на два фронта подговорите декана под себя, или он тоже читать не любит. Но есть хорошие новости. Кажется, у нас тут все давно под контролем. Тельма с самого начала ведет с ними переговоры, она все утрясла. Если кто из университета начнет мутить воду, не спорьте и не накаляйте обстановку. Позвоните Тельме, она все утрясет. Потому что она уже все утрясла, а если не утрясла, то утрясет. Господи, вот в этих всех листовках, вот в этих всех вот призывах, транспорт, блин, нету ни одного слова про то, что вы книжки читаете. Вам библиотека дорога как что, как память? Или вы там пары прогуливаете? Транспорт. Все листовки, плакаты, системы связи и все остальное у меня дома. Да нет, оно все по дворам он валяется. Но машину я еще не починила. Так что кому-то из вас придется утром седьмого за мной заехать. Предлагаю Гэри, э, потому что А. У него есть простой внедорожник. И Б. Гэри здоров как бык. А коробки с листовками и колонки тяжелы. Да вы Гэри в первые ряды, блин, штурмующих. Пустите, чтобы он монарху морды бил. Че он, он колонки таскает? Еще мне нравится наблюдать за тем, как работают мужчины, поэтому за матриархом будущее, и я его часть. Вот зачем ваш пикет. Опять шовинистки-феминистки бунтуют. Вот это вот все понятно опять. Мужики колонки таскают, им лишь бы горло драть. Причем, заметьте, опять же, пьянь все, мужики лежали. Бабы там пикетуют дальше. Мне кажется, что библиотека это как бы повод. Что они сейчас ее снесут, а лозунги продолжатся. Было бы здорово, если бы кто-то заскочил Крити и Томми и забрал плакаты. А этот как бы уже занят, Гарри, который мускулистый. Эй, я знаю, что ты будешь занят, но можешь ты быть... Ну, может быть, Гейл сможет? Действительно. Я знаю, что она не хочет участвовать в пикете, Ну так ей нужно будет только вести машину. Да если машину как бы подобьют, то она не в пикете участвовала, она ее просто вела. Пикет. Мы все знаем, как будет проходить пикет, так что об этом я особенно не волнуюсь. Мы будем произносить речи, скандировать их и все такое, как обычно. То есть у вас это давно не первый пикет. Джордан будет за конферансье, ее задача представлять выступающих и работать с толпой. Тельма организует саму программу, так что если кто-то хочет выступить, обращайтесь к ней. Без нее ведомо никаких выступлений. Обращайтесь к Тельме, а не к Джордан. По-моему, Тельма алкоголь раздавала, потому что кто бы ни обращался, все спят. И вот еще, что очень важно, не должно, все не должно пройти мирно. Вот <связывая> а, где агрессор зарыль ты. <связывая> Я думаю, монарх меня стрелял, потому что принял меня за студентом. Мне кажется, они там просто набудили перед университетом. И мой этот придурочный с пистолетом, видимо, из их толпы вырвался. Мы ни в коем случае не должны давать монарху повод к действию. А, все должно пройти. мирно. Все дело в общественном имени. И они могут сделать с библиотекой все, что захотят. И если университет не вмешается, они ее снесут. Да господи, вы боже мой, вы книги читаете вообще или нет? Почему, зачем вам это все надо? Вы посмотрите, какой замечательный у вас там достроили часть университета, и это разруха стоит, блин, которую вы защищаете. Все дело в общественном... Ла -ла -ла. Они ее снесут. Мы все это знаем, я надеюсь, мы сможем им помешать. Но даже если нет, мы должны дать людям понять, что монарх творит с Рабочие места вам предоставляет вроде как... Для этого мы должны быть похожи на разумных людей, а они, они, а они на ублюдочных делях, которым, которыми они являются. Какое, знаешь ли, экстремистское мнение. Я вот из Таиланда приехал, там как бы все борются за рабочее место. А у вас, блин, такое ощущение, что полгорода в этой библиотеке работает. Камила, у тебя тоже есть опыт. А кому ты пишешь вообще? Я так понимаю, всем Сразу. Думаешь, они все сразу это прочитают. Так что, посмотрим, пожалуйста, э, так что посмотри, пожалуйста, за порядком. Будет непросто, потому как кампус охраняется дочерним предприятием Монарх. Если что случится, сомневаюсь, что они будут особо стараться выполнять свой долг. То есть они там тоже как бы пинают, да? Что еще хуже, люди напьются. Вот! Это повод! Я знаю, что все божатся, что не будут, но это неизбежно. Мы можем только попытаться уводить оттуда пьяных. У вас это не сильно получилось, судя по тому, что я наблюдал. И, ребята, пожалуйста, все организаторы должны быть трезвы, как стеклушка. Иначе будет бардак. Я не знаю, трезвы ли они. Вполне возможно, что организаторы просто не пришли. Это тоже за тобой, Камила. Я знаю, что у тебя своя команда. И надеюсь, что ты справишься. Но если будет нужно, скажи и мы все бросим и придем на помощь. Все слушают Камилу. Что мы все бросим? Как мы придем на помощь? Допьем? Что останется? Ну, на сегодня все. Давайте знать, если будут проблемы, у нас все получится. И если не тормозить, Эмми. Судя по тому, как, как важно этот листок, вот где он лежит, как бы все на него валяли. Эмми. Кстати, я тут кучу народу перестрелял, как бы никого не вал... Физика. Физика. Слов нет. Никого не волнует, что я тут людей попереубивал. Монарх, где эта ваша охранная, которая не будет себя вести мирно? Кто это приехал? Кто это к нам приехал? Люди! Вы куда? Куда это? Не вертолет? Монарховский, кстати. Кстати, монарховский вертолет-то. Слушайте, можно я вам вот этого вот сейчас? Эй! Руки за голову, к мамке пойдем. Можно я вам его сдам? До твоей машины нам не И друга спасать пойдут Через 10 минут уже Придет как бы прошло, он должен быть. Это важно. Чтобы что исправить важно. разлом, мне, мне нужно, нам нужно добраться до моей машины. Да, все решение метров. в машине. Как карбюратора, власти, блин, машину запитаешь. Но мы можем его починить. И пола теоретически, вернешь. Теоретически, да. Я на этот случай кое-что приготовил еще давно. Вот только бы найти противовес. На случай, противовес? если ты все на рукожопишь, ты что-то что приготовил? За... Какую? усмотрительный у меня брат. Так, так что-то что не так. Что такое? Может двери еще открыты? Может, у меня клаустрофобия, так. я смотрю в фильм лифт с верником. Этот, кстати, похож. Блин. Блин. О, братишка. Тут этот. Семейная Мне проблема. Опять кнопку жать нас, надо. Да? Если останемся здесь, мы в ловушке. Но. Ты не хочешь по этому поводу что-то предпринять? Слушай, я думал, у нас в семье мозги это ты. Как же мы ошибались. Все. Беги! Беги! Герой, блин. Ты кнопку не хотел нажимать, потому что знал, что так будет. Ой -ой -ой. Слушай, а можно их макнуть? О, черт, опять застрял. Да. А у меня сверхспособность... Господи. Ты даже, когда время за замерло, все равно рукожоп. Ты мне не даешь пройти их обезоружить. Ты понимаешь, я сейчас тебя коснусь, все, отомрет, и они продолжат стрелять. Можно я пойду у них пушки заберу? Можно я, съесть, я переступлю, а, братец? Морская фигура, блин. Что е уже не хватает? Кью, сверхспособность размораживания. Кью. Прошлый раз проще пошло, кстати. Что ты а сейчас вообще не идешь? Но... Слушай, ты так Хотя больше не меня не, этот, не не прикрывай. Третий раз чувствую, не сработает. Она Слушайте. Она была права насчет разлома. Насчет всего Как здорово быть неой. Отдай ружо. Ой, а что упало? У тебя лучше, ладно И ты отдай А, ты уже отдал И ты отдай А что оно у вас пропадать-то из рук стало? Что оно у вас вдруг пропадать-то из рук стало? М -м -м. Записки Надо уходить пока Да ладно Да ладно Операция в университете От Ляма Берка ну чё ты? В ходе этой операции я собираюсь взаимодействовать с группой Мародер. Эй, слушай, я бы тоже посодействовал с группой Мародер. Я так понимаю, они сейчас отсюда все ценное будут носить. Мартин Хэч уверяет, что вы уже знаете свои обязанности. Наши обязанности все выносить. Тем не менее, высылаю этот список, чтобы вы точно понимали свои роли в группах, которым вы, возможно, будете помогать, если операция пойдёт по, план... по плану. Не пойдёт по плану. Да заткни паяльник, старший брат думает. Кнопку найдешь, позовешь. Ошибки недопустимы. Группа разбойник. Значит, выходят с большой дороги, и работники нажать топора, начинают свое дело. Установить и, охрань, э, установить и охранять периметр вокруг университета. Обеспечить быстрое прибытие и отход группы извлечения с ядром. Какой он разбойник, эта группа тогда? Группа мародер. Переместить всех гражданских лиц за пределы видимости операции. извлечения под предлогом при, прилагаемой легенды. Очень интересно легенду почитать, но мародер как бы должен еще по карманам пошарить у перемещаемых. Аварийный план. Если операция пойдет не по плану, задержать всех свидетелей операции извлечения. Я, по-моему, свидетель. А можно мне в группу налетчик, чтобы я не был свидетелем? Братишка, тут три мужика стоят, давай их переоденем. Скажем, что мы это они, они это мы, они же в шлемах, нас никто не узнает. Так, группа налетчик. Проникнуть в лабораторию физика, блокировать все выходы, по возможности задержать Джека Уильяма Джойса. Джека и Уильяма Джо. это нас по невозможности устранить, по невозможности устранить, что это за формулировка приказа? По возможности не устранять, а не по невозможности устранить. Я так не подписывался. Помочь группе извлечения извлечь ядро из машины времени. То есть группа извлечения априори рука жопые. Вам по любому помощь нужна. Группа извлечения извлечь ядро из машины времени и сразу мелким шрифтом, если не получилось. Хотя в игру по извлечению. Опустить ядро на колесную платформу и доставить грузовику. А, это грузовик за ядром заезжал. Меня сильно судьба ядра не волнует. Хотя вполне возможно там мизинец внутри в этом ядре. Может мне стоит друга своего пойти из ядра спасти. Аварийный план. Если вы как всегда на рукожопите, и операция пойдет не по плану, вывести ядро вертолетом, который я, кстати тоже... А, я сейчас пойду вертолет сбивать. Вопрос, зачем мне это надо, только вернувшись из Таиланда в родной город? Перегрузить ядро на базу Эпицентр. Теперь я знаю, где ваше ядро. Ожидать указаний по доставке в башню Монарха. Группа Ударник. Оста оставаться в подземном гараже в качестве крайней запасной меры подавления. Можно как-то переодеться вот в этих вот, которые висят в воздухе, и в группу Ударник попасть. Смотри, если я его вот шлему вот с этим носовым платком на морду... от, Слушай, вот это глаза... Ты о чем думал, когда в меня стрелял? Господи, что я тут делаю в этом монархе? Ладно, не буду я вас переодеваться, вы какие-то идиоты. Мне другое интересно. Почему ваше начальство вот это вот оставило здесь рядом он с запиской о пикете? Что студенты прочитали? То есть такое ощущение, что в монархе сплошные дебилы работают. Смотрите, я сейчас у вас у всех оружие зиму. Вот будет новость, когда время отомрет -то. Вы такие стоите. Ой, а патроны-то оружие где? Можно еще этой пизли у вас немножко свистнуть, раз уж А можно с вас всех штаны посымать? Но это очень важное стратегическое решение. Они все запнутся и упадут. Они не смогут оказывать сопротивление без штанов. По крайней мере, вот пока мы бежать будем. Я во всех фильмах американских это видел, ну? Где твоя машина? А какая разница, На, у все. меня вон арсенала. 16 винтовок, блин. 3 магнитофона. Ты понимаешь, что мы можем уехать в Мексику этим делом торговать? И нафиг все эти проблемы. А можно их, вот, хороших отмереть? У меня же есть эта сверхспособность. Я, кстати, помнится, здесь что-то, по-моему, не дочитал. Нет, это фонари. Фонари нас не сильно интересуют. Так. Вот тут очередной вопрос. Вот по этот человек... Сюда. Я встретил эту девушку. Дай девушку нафиг. Вот этот человек, который грозился мне прикладом дать по морде, который вот здесь на заборе сидел, он вроде ваш начальник. Ты его что, спасаешь? Такой начальник. Да что у вас со всех, всех с глазами? В монархии походу, работают только такие, лупоглазенькие, у которых на выкате. Как тебя посмотреть-то в глаз? Подожди, подожди, подожди. Не, ну этот грустный. Этот такой, мадам, пойдем. Она, там мужики. Или что там? Господи, косметичку забыла! А он сейчас все едут, в смысле, рванет. Но, я нажал, Е! Я нажал, Е, что такое? Е! Что ты делаешь? Я ее я освобожу. Использую нашу семей, наш семейный дар отмораживать людей. Давай, морская фигура. Возьмем эту с собой. Пригодится! Пригодится Не баба научит. в дальнем походе к машине. Почему с тобой получилось, а с другими нет? Без ДНК у нее Может другой дело в Работает, работает только на семью Вторжение, да и только. Mm -hmm. что Они, делают? они все бегут Я не понимаю, почему все в университет, Они а не от Потому своими телами бежите библиотеку эту защищать они забирают всех, Продолжаем мародерить всех, оружие Слушай, а если это только на нашу семью работает Пойдем мамку отморозим с папкой Чего они этот? В самому состоянии замороженных людей. А, это вот с этим я, парни, говорю. Слушай, а вот это вообще мой таксист? Ты чё к таксисту пристал? Как я домой поеду? А вы шо, слоуму типа разговариваете? физиономия. Кто-то из агентов монарха. Может, даже самый главный. Слушай, а если я прямо у всех пушки поотбираю? Они против меня не смогут воевать? Если я прям у всех позабираю? Ты сказал, что готовился. Больше к... оружия. Ты знал, что так и будет. Откуда? Нужно больше оружия. Чего Куда мне все преградили? Тихо-тихо-тихо. Нужно больше оружия. Там машина к машине. Можно с той стороны пробраться. Я вон оттуда пришел. Почти на месте. Да ехать. Е... Непреодолимый забор. Ладно. Пушки собрали, хорошо. Мне вот интересно, где эти, блин, 20 автоматов с собой-то несу? Видимо, на спине. А тут у нас что? А тут у нас что? Как-то они не очень мирно эту акцию протеста усмиряют. Видимо... Что? Я не услышал, что ты хочешь? Это, видимо, сам Ким, недавно почивший. И Хотя, не может, его. и Толстой. На всякий случай. Хотя, может, и этот Ким. Неважно. На всякий случай время встало. Вы 4. почти 20 не дотянули, скотина. Ладно, где-нибудь в мире, но вы помните. Скажи мне, пожалуйста, брат мой родной, ладно, время замерло, но мы-то с тобой зашли в библиотеку, которую снести должны. А если отомрет, а у них... После <плес> вас? Ну, ты же вроде спешил. Ты же вроде спешил. Что после меня? Ну, ладно. А в этот плезир? Господи ты, боже мой, мне его, походу, до клиники доставить надо. Фу. Отморозилась. Зависание закончилось. Зависание? Как? Ну, в принципе, логично, У меня машинка подтормаживала. Нет, нет, нет. Моя хочу? машина! Они что? Господи, это же просто... Не пробовал парковаться в положенном Ладно. месте. Ладно? Не знаю, прорвусь как-нибудь. Возьму машину и подгоню ее. Да я их уже столько укошу, мне как бы терять справишь? нечего. Нет. Ты уверен, что можешь исправить время? Нет, тогда И мы Я твиты. не уверен. Я этот, как бы, хотел бы по посмотреть, чем, чем сейчас студенты живут. Этот. Ювенентум, Ёпты. Думсумус. О, а теперь можно а, ее обсмотреть. Мой любимый писатель. Да, в слове жопа. Ошибка. Там две буква почему-то написаны. Ну что, идем, брат мой, припадочный родимый. Стой, тут ручечки светились. Ладно. Видимо, моего диплома там нет. Кто эти все люди? Почему такие до да более одинаковые у них портреты? Вы их по внешним каким-то характеристикам сюда набираете? Я не хочу на стоянку, там машину эвакуируют. Можно как-то задним двором? Опять, опять дверь непреодолимая, так, да? Или что извините, тебе пять дать? Так. Вопросов нет. Ты ее хочешь, чтобы я ее под вход подогнал? Идем вместе. Будешь? Так, перерыв да. Перерыв Простите, вынужденная Перерыв Так, хорошо, бегу я тебе за машиной Не, не избили меня с мысли, не дали Додумать, что я хотел тебе сказать, но не важно Чтобы включить хронозрение И найти врагов Нажмите В А как и откуда мой персонаж это должен знать? Какого черта? так много врагов. Мои способности усиливались. Я начал ощущать какие-то отголоски будущего. И попробую. Хедшот! Мог бы сейчас на пляже в Паттонге валяться. Мог бы. В Паттайе. В Семь стоянок. И угораздило же тебя выбрать именно это. Ну, я тебе скажу, эти в монархии. не шибко, чтобы в отряде реагирования прям умеют стрелять. Но я тебе скажу, игра как-то вот если уж игра, да? Как-то она очень линейно мне показывает, либо я хожу, как бы камера где-то справа, слева справа... Уй, ты подожди, ты! человек да, рассказывает. Либо камера где-то слева спра... да, справа ты и ты значит знаешь, мне надо было. ходить разговаривать. Либо камера у меня вот четко, я посередке персонаж, персонажа, значит надо будет стрелять. А все? Все? Так просто? Слушайте, в вашем монархе, по-моему... Да нажал я хронозрение. Я увидел эпизод из прошлого. Ооо, мне кажется, я болею тем же, что мой брат. Кью, эпизод из прошлого. Только бы не отстал, Я... Миракл! Миракл! Из машины моего брата выходил мой брат и шел в университет, а потом он меня попросил. Нахрена мне этот отрывок из прошлого? Все? Только бы не отстал, Это безумно полезный отрывок из прошлого, я вам скажу. Все, поехали нахрен. А -а -а -а. Катина такая недобиток! Используйте мышь 3 У меня одна мышь! У меня нет мышь 3 Скроллер что ли? Скроллер! Что дошло? Я мог остановить время в одной точке. Вы не понимаете! Можно я в точке себя остановлю время, чтобы не стареть? Черт! И не получать ранений! Надо бежать к нему! Быстро! Если вы его пальцем тронули! Сейчас, подожди, надо скетшотить этих лошадь. Слушайте, стой было лучше стрелять в бутылке. что я зря поменял. Тихо-тихо! Враг умеет время дай. в точке останавливать. Вы сейчас не дай боже на врага нарветесь. Стреляйте в пузырь. Не хочу ни в какой пузырь стрелять. Или вы мне будете врагов бесконечное количество давать, пока я не выстрелю в пузырь. Пошли, пошли. На тебе пузырь! Я могу на тебе пузырь! Получается Ой, а пузырь не бесконечный! Я... Ты, ты, ты, ты, ты, ты, ты, беги, беги в укрытие! Пузырь не бесконечный оказался. Да перестаньте ему стрелять! Да сколько же вас, какой... Да откуда вы прячете? Я... Ты, ты, ты, ты, ты, ты, да ты! Не, не заходите со спины! Где мой брат? Чу -чу -чу. Где все? Так, я лучше эту винтовку возьму, она всяко лучше. И патроны. Началось. Пузырь. Ты хочешь пу... а -а -а -а! Не, ну я скажу. Там 15-20 почек. Чу, блин, пуль в почке, он хорошо держит. Меняем планы. полстоянки машины. подорвали. Надо спасать выла. А ч его менять? Он, Пошли он. уже, возьмем в машине то, зачем ходили. А сейчас спасем Вилла. Подожди, тернер это. Они его как бы. Не, не то чтобы убить собираются, мне кажется, что он незаменимый специалист, зачем его убивать? Они же у какого-то черта, хотя ему пропуск аннулировали Уилла. Уилл! Машина не открывается! Уилл! Ты где? Уилл! Ёлки-моталки, Уилл! Ключи не работают! Уилл, я надеюсь, ты не умеешь открывать двери, поэтому стоишь за ними. Вилл, ты шо? Обалдел на брата снова пушку? Нас... А, женщина какая-то. Стреляй! Стреляй, она в этой работает. Как ее, обстерги. Фу, блин, монархи. Где мой брат? Да гениально. Его повели в библиотеку. Ты их еще догонишь. Давай из нее больше информации выживем. Она явно боится пушки. С чего такая забота? Ты разве не за них? Пересала. Здесь все сложнее. Где я здесь? В университете вашем? Думаю, пуслиться больше. Чувствов заграли. Стала. Тоже библиотеку спасти хочешь? Так, Слушайте, сколько всего библиотеку накручено библиотеку вокруг, блин, старой библиотеки. Она меня к тому времени уже знала. Она меня к тому времени знала? Откуда? We'll. Посмотри, мы с тобой по Таиланду знакомы. Ты, ты в курсе, что все, что было в Таиланде, остается в Таиланде? Эл, Так, а пистолет он что достал? Ой, неспроста это, ребятки. Тут, когда он оружие достает. Что-то грядет, нехорошее. Мне надо и побыстрее. Вопросов нет. Я шо братским сердцем должен чувствовать, где Уилл? Хронозрение. О, тут столько всего произошло. Давай, хронозрение. Сказано, Сказано было, на... у у не не не зубы, если получится. Получится. А! У ты, у ты, у все я хорошо, хорошо, я домой. Да все нормально, его сказали живым брать. 20 лет не виделись, и слава богу. Не хочу я в эту дверь. У меня ружье не, неспроста в руках. Уэлл! We'll. We'll. Там за дверью опять сейчас мужики стоят. О, oh, что чёрт. я умею? Шифт! Oh. Oh. Вот это да, oh. сейчас я вам надаю. Что ты что, что пистолет достал? У тебя автомат есть, дубина. 4, это лаз... Раз, ты, ты с гранатой! Сам напросился. Давай, давай, давай. Да ты не в ту сторону побежал, дебило кусок. Ты че перезаряжаться вздумал? Аккуратненько! А что ему отстрелилось, не секрет? А Опять вы видели его глаза в слому? Их монарх берут, наверное, поэтому окулисты такие посмотрели в глаза. Если признаков разума нет, значит все годится для монарх. Физика, физика. О, нательное искусство, нательная живопись на полу. Ладно, пошли Уилла искать. Уилл, ты где? Мне кажется, Уилл внизу. Хотя, возможно, Уилл наверху. Не, Уилл внизу. Братское сердце горит, Уилл внизу. Братское сердце дало, походу, сбой. Выло нет внизу. Ладно. Ладно. Доберитесь до библиотеки. Не хочу я в библиотеку. Так, отсюда я, по-моему, пришел. Не хочу я в библиотеку, ее сейчас взрывать будут. Я слышал, почему тут протест. А мы сейчас не в библиотеке вообще будем. И за каждой дверью обязательно стоит противник. не хочу ее открывать. Я теперь понял, почему мой брат двери что? не открывает. То есть, видимо, он не единожды уже с этим Вы сталкивался. Вы не знали, что Айлдер вам помогает. Что? И не только она Она? Вайлдер? Мне помогает? А почему она мне помогает? Потому что мы знакомы по Таиланду? По всему А чё? Это был хеджот Это Стопудняковый шо? Просто пудовый хеджот Эу Ты где вообще этот шар свой Да шутки О. Всех убил, один остался Ты хоть помер? Да, то есть тебя такое не как бы... Знаете в чем проблема? Проблема в том, что вот это ускорение, оно как бы на шифте А я с шифтом я привык приду. бегать быстро Я внизу уже был, мне сказали идти в библиотеку Ммм, где у вас тут библиотека, простите? В 3 часа ночи. А? <силит> по а да почему он этот круг гадский открывает вообще не там? Вот он! С Господи, первый выстрел, наверное, за всю жизнь, когда я попал в голову. Ч ты-то ладно? что ты побежал-то? В общем, болванчики, благо, достойны своего противника. А ты чё, с плечами умеешь... Надо обязательно правую кнопку сжать. Это как этот, с бедра? Ладно, если здесь стояли болванчики, значит, видимо, где-то здесь библиотека неспроста они тут. Так, идем в библиотеку. Идем. Не, это не в библиотеку. Может, сюда библиотеку? А все? Противники закончились, они как бы не воспал... Где библиотека? Хм, может здесь библиотека? Мне Может? надо к Уиллу и побыстрее. Чувствую запах книг. Книжки, блин, просрочены. Сдать надо. Штаб Уильям Джойс доставлен в библиотеку. Ждем Я не понял, хох мы про книжки, Уилл. которые у тебя просрочены. То есть ты Его протестующий библиотека. был, который не хочет в библиотеку? Мне надо туда и в темпе. Туда мне в темпе надо. Там, по-моему, закрыто, но я Это вижу прям, откуда? как туда можно попасть. Сейчас я этот балласт сброшу быстренько и пойду туда. Но с другой стороны, видимо, через балласты надо лезть. Опять, как в Гарри Поттере, вот этот потайной ход через туалет. А -а -а, я. Похоже, я не один здесь воюю. Да, трупы откуда? Откуда трупы? О, радио. Я понял, Это слушал радио, и все, парк Микарда на месте. А у меня опять этот, блин, слоненок в лясли идет. Учит меня бегать, прыгать. Да я уже половину вашей армии перестрелял. А Нахрена меня прыгать понять. учить в этой игре. Уить! Да, да блин, мне же некогда. А, я. Да ладно, некогда. Тут лежало бы что-то, я почитал еще. Они просто предусмотрительно на заметить. этом месте не посмотрели. Не положили. Может через shift вправо. А, -а, а Я знаю, что надо сделать. Вот так оно. Вот. Какой получилось. я умный. Получилось не то слово, просто этот кружочек настолько рандомно лепится, шарик, что далеко не факт же, что с первого раза получилось. То есть, если ты отсюда сейчас ничего не дай Господь, у меня навернешься, а куда идти? Может мне хронозрение покажет? Да, хронозрение помогает. Оно чует брата. Один на связи. О, Пола повезли. Он же там внутри. Эй, а ну руки вверх. Кто это его? Макнул. А вот кто бы не махнул, почему ты пилота вертолета не сбиваешь? Этот не столь важен. Чего почему ты пилота не говорить? сбиваешь? Пола мне уронить боишься? Я в GTA их, блин. Ну, не с первого выстрела, скажем, правду. Так, а ну палочка-выручалочка, куда? Шо? Все ты врешь. Тут пусто. Каких-то ящиков понабросали. А тут как бы библиотека не то, чтобы библиотека не то чтобы очень функционирует. Чего вы ее вообще защищали то столько? то есть вы ее чисто ради вот того чтобы не сносили мне кажется тут студенты просто по вечерам непотребствами занимались и поэтому так не хотят Че ты о... Чем ты заорал вообще тебе в голову застрелил? Чем он заорал? Вы мне скажите, Каким органом? Пистолеты нам не нужны. Хотя там какой-то такой интересненький. Не. А где привет этот прицел? Патроны бесконечные. Не, патроны бесконечные нам не нужны. Мы с автоматом неплохо ходим. Или у нас... Не, есть еще 84. Давай, хоть прыжок не топыря. Ой, тут можно покотиться, оказывается. Но, хронозрение. Ты кто такой? В принципе, логично, что если есть вход... Хотя, зачем охранять изнутри сносимую библиотеку? Чтоб студентов идиотских не спало. Жек, И глаза. Беги! Глаза этих, каких блин, монарховцев. Сейчас вам Джек покажет. Как я беречься умею. Нажмите Ctrl, чтобы отражать пули. Да я вообще бессмертный бог. И можно вот так вот идти к своему брату? Не долго не работает. А -а -а. Уфу. -уф. Да что ты снова за пистолет схватился, господи ты боже! Мой. А ладно, за пистолет так за пистолет. А почему ты ставишь ее не там, где надо? Ребята, может я неправильно что-то делаю? Вы мне на записи скажите, куда я их? вот так-то, а это я в брата нечаянно, по-моему, шмалянул, а не, не в брата, всех убил, один остался, пистолет-пулемет, да не нас пистолет, пуст пулемет, смотря что называть целым, у Без меня цел. вон какая штука есть, такое ощущение, что я сейчас еще обратную атаку отбивать буду, ох, как ты мне будешь объяснять весь этот бардак, Значит, Руки под видим, ногами просунул, спереди и зубками развязал. Ну что я тебя учить всему должен? Молодший, во на жизнь попал. Давай. Сидит он по своим Надо лабораториям. Родиться. Где моя машина? У нее цветовое... Что я сюда принести туда. должен был? Где и твоя так, машина? В ней... Что в ней? Все тайны мира в твоей машине. Потом обсудим. Лежи, рукожоп. Не умеешь, как говорится, не бери. А в чемоданчик, я не заберу я твой новый, чемоданчик. Без чего я не смогу остановить разлом. Ай, нафиг этот разлом. А раньше мне об этом сказать было никак? Прости, меня похитители отвлекли. Я так понимаю, вас учили черепаха идти на штурм, да, в этом вашем монархе? Это ты тоже объяснишь. Есть теории насчет того, как можно временем управлять? Нет. Нет, это очень плохо. тогда сочиняй. Откуда ты стреляешь? Мы же хотели взять живыми. Вот именно. передумали. Где еще эти? У них плохиши, которые передумали. О, вот ты где. А зачем мне каждый раз это слоумо показывают? Вы сами же видите, насколько это нерепо выглядит. а попадаю в него с двадцатого раза. Это ни разу не хэдшот, это банальная удача. Больше не осталось? Да. Все. Похоже на то. Все. В монархии они так друбками ходят небольшими. Я тебе только шо говорил, что делать? Господи, коллега. Второй раз тебя вот это понимает. Сначала чемоданчик, а потом Я теперь понимаю, почему тебя пропуск аннулировали. Кто она? У тебя идея фикс. Навязчивая с чемоданчиком твоим. Что ты с ним делать хочешь? ядро унесли на самолете. Но ты веришь. Люди там бабки в чемоданчике. Тогда другое дело. Тогда мы с тобой, как я и говорю, братья в Мексику. А в Мексике что? Я для твоей же безопасности. Безопасности? Оглянись, мы прямо как на курорте по твоей милости. Я не виноват. И вот Это камера переместилась плавненько чуть я правее моего плеча, меры. и я Но опять не могу ускоряться. Хотя сказал. вроде как умел. Ну а как было? И давно ты в курсе. Он всю давай жизнь. В курсе. Один Сейчас я не. Тебе надо, ты ищи, иди дверь сам открывай. Давай, привыкай. Все я за него делать должен. Ну, надо, давай, welcome. Кому из нас надо чемоданчик? Так, мне кажется, этот диалог дальше никуда не продвинется. Ну идем, где тут твой чемоданчик? А я не отберу свой чемоданчик. А я не отберу твой чемоданчик. А я не отберу. А я не отберу. Пол, я тебя с затылка узнал, мизинец. Ты жив? То есть они тебя на вертолете быстро-быстро в свой монарх? Пол погоди а ты все нормально Чего ты нервничаешь директор твой пришел Прости, ты, ты, ты <связываешь> че творишь ну, ты <связываешь> подумаешь на кнопку на нажал неправильно что я не так сделал вообще ты че обиделся Пол, что с тобой что ты делаешь реально что ты обиделся сделать подумай об этом ты не я, знаешь, мужчине, я стрелял прекрасно знаю именно поэтому я здесь а, то есть тебе там объяснили я по дороге? возможность передумать. Эту цепочку событий уже не изменилась. Какую нахрен Прошло, цепочку? Ааа, ты попал таки в свои на 10 минут вперед. Лет. 17 лет. Это был ты, первый эксперимент. Либо мы будем работать вместе. Что? Либо ты умрёшь. Со своей надеждой. Слушай, ага, я есть... сделал устройство, я остановлю разлом. Да, нет. я так понимаю, ему не особо Что надо, это? чтобы ты его расстанавливал. Он уже ведь не будет. 17 не будет. лет он, оказывается. И поэтому нельзя на это мешал, Уилл. Все можно решить иначе. Нельзя такого допускать. Ну так и решай иначе. Я не сдамся. Без боя? Мне понадобились годы, чтобы укрепиться в решении. Какие годы тебе 10 минут назад унесли на вертолете? Нет. Стой, стой, погоди. Вот этот Питер Белиш, он как бы. Передумал? Ну и слава богу, мы снова все друзья. Ура, ура, ура. Я этого не, хотел. не хотел. бы, не делал бы. А этого братом то моего чего не забрал? Ты да, так какой погибает, ты что? ты ты Ух ты, ж скотина такая. Нет. Сейчас я... А, вот этот мне прикладывал телефон. Теперь я понял, когда это он мне. Я тогда предлагал ему по яйцам надавать. Я тогда предлагал ему надавать по яйцам. Вспомните мои слова, ребята. Чтобы вот сейчас прикладом не получать. Все, ура. Ну, я думаю, на этом мы сегодняшние два летсплея, которые пойдут на канал, и закончим. Простите, что первый такой громкий получился, но накосячил я не проверил звук. Все, конец записи.